Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго времени суток. И с вами я, Арина Михайловна Ласка. И сегодня мы поговорим о порче, которая... Делается достаточно часто, она называется внутренняя, изнутри, внутрь, которая идет на э, разрушение нашей жизненной энергии, на снятие потенциала и непосредственно на болезни желудка. Сегодня в нашем ритуале я буду показывать, как эту порчу сделает, как эту порчу рассказывать, как ее делают и как ее снимать. И дам варианты снятия как самостоятельно, так и вместе мы с вами почистимся и установим защиту сегодняшнего ритуала сильного. Он проводится в специальные дни, в определенные часы. И сейчас я вам показываю только часть этого а, обряда. Большую часть обряда, конечно же, я делаю в других местах с откупами. И это уже материалы по большей части отработанные. Это, опять же, ответы на ваши запросы, ответы на ваши письма. А, я принимаю лично, я работаю дистанционно по онлайн в онлайн-режиме. Также есть возможность приехать ко мне, поэтому, конечно же, если у кого-то более такие серьезные э, проблемы, которые уже нерешаемы, пожалуйста, вы можете всегда обратиться ко мне, и мой телефон 8905 128 428. это личный мой. И, пожалуйста, всегда смотрите, кому вы звоните, вы знаете мой голос, вы знаете моей работы, мои руки, так что а, сейчас я вам прочитаю очередное, расскажу об очередном письме, которое а, как бы сподвигло меня подготовить для вас этот материал. А, материал, конечно же, а здесь такой насыщенный, энергоемкий. Поэтому, если вы, рекомендую смотреть до конца, и если у вас есть какие-либо проблемы, также вы можете энергообмен, это не то, чтобы мне, это силам энергообмен совершить путем, ну, здесь все написано на видео, написать что-то, или слова благодарности, это тоже энергообмен. Итак, письмо. Пишу вам с просьбой о помощи. У моего брата три года назад произошел обширный инфаркт в возрасте 33 лет. Врачи не смогли найти причину болезни, поскольку давление у брата нормальное, и никаких особых переживаний у него не было. Одна бабушка сказала, что брату сделано на смерть сейчас нам не нравится его состояние цвет лица серо-желтый он постоянно отрешенный какое-то журчание в животе газы и колики примерно за год до инфаркта мама нашла в летней кухне под ковриком 12 игл выложенных и воткнутых в ряд такого количества игл у нее никогда не было откуда они взялись мы понятия не имеем. И мама совершила ошибку, собрала эти иглы руками и выбросила их в печку, причем в доме. Ну, э, посмотрев на эту ситуацию, конечно же, я сразу поняла, что речь идет о внутренней порче, которая буквально сжирает, сжигает человека изнутри. И есть большая группа негативных влияний, именно то, что касается на физическом уровне, на здоровье, это порчи на вообще весь желудочно-кишечный тракт. Мы это разбирали уже, и говорила я. И чаще всего они делаются человеком, который завидует, завистливым человеком, который не переваривает вас. Естественно, что наиболее легкий путь проникновения порчи – Подобного рода в наш организм это наговоренные, заговоренные а, питье, вода, еда и вот такие вот игры, иглы, подклады в том числе. Подобные порчи приводят к заболеваниям желудка, печени, кишечника на всем его притяжении. Порча осуществляется за счет а, определенного наговора на пищевые продукты на воду, на напитки, спиртное достаточно часто используется. И выраженность болезни ну, или ее проявление зависит от того, на какие именно продукты был сделан тот самый наговор. Продукты расщепления и переваривания которых начинаются в основном в начальных отделах пищеварительного тракта, ну, в ротовой полости вызывают болезни желудка или полости рта. К таким продуктам относятся легко усваиваемые, усваиваемые углеводы. Это сахар, конфеты, варенье, хлеб, пирожные, печеньки, мучные продукты. К поражению желудка достаточно часто приводят заговоренные мясные и молочные продукты. Не кисломолочные, а именно молочные продукты. Они много времени проводят в желудке, и там производят наибольшее разрушающее действие. Жирные и кисломолочные продукты, будучи проводником как раз-таки отрицательных а, энергий, влияют на печень, желчный пузырь, поджелудочную железу. И практически любая пища может привести к поражению тонкой кишки. Но такое на практике встречается очень редко. Поражающие энергии впитываются организмом на более ранних этапах расщепления. Продукты, содержащие большое количество клетчатки, чаще поражают именно толстую кишку и особенно часто прямую, в которой порча на здоровье вылезает в виде геморроя. Такое тоже достаточно часто бывает. И к таким продуктам относятся как раз-таки овощи, фрукты, капуста, морковь, яблоки, какие-то э, возможные соки, особенно с э, большим содержанием мякоти. Проникновение самой порчи, направленной на разрушение э, пищеварения, в организм происходит э, в том числе и на уровне живота, энергетического центра, где у нас находится солнечное сплетение. При этом поражаются, конечно же, тонкие тела, поражается аура. все, что отвечает за накопление и переработку энергии. И человек становится неуправляемым, его эмоции бьют через край, и достаточно часто возникают мелкие проблемы – и на эти мелкие проблемы человек реагирует как на жизненные катаклизмы вообще в целом. А серьезные события могут наоборот пропускать, пропускаться мимо или отмахиваться от них. И нередко пораженный такой порчий человек желчен, не в меру суетлив, всем выдает советы, очень много и часто обижается, когда его не слушает. И основными заболеваниями, вызываемыми вызываемые порчами в желудке, конечно, можно считать гастрит с пониженной кислотностью желудочного сока, язва желудка, язвы 12-песной кишки, ну, конечно, не любые, а хронический панкреатит, вот эти заболевания. И я сейчас вам дам обряд, который можно будет провести самостоятельно, и в том числе мы проведем этот обряд вместе. Для того чтобы перекинуть эту порчу свести на свести ее на болезни эту, нам понадобится куриные. Потроха. Но не те, которые желательно, ну это в крайнем случае, конечно, в городских условиях сложно найти, но не те, которые продаются на рынках, а те, которые вы купите где-то у кого-то в деревне и это будет именно, можно попросить кого-то зарезать курицу или же сделать самому. Очень часто используется в обрядах и кровь, и переклад на курицу. И здесь нужно не только съедобные потроха, но здесь нам нужны и кишки, и желчный пузырь, и буквально все содержимое куриной тушки. Все полученное это зашивают в ее же кожу, в куриную кожу, которая предварительно ощипана. И, и если, опять же, есть возможности, если вы знаете фото там, врага, фото того, кто вам делал, попас, вот это послал. А если еще какой-нибудь биоматериал, например, там недокуренная сигарета, где остается слюна ДНК, или вы сделаете какую-нибудь мумию вот этой вот ну, самой... самого врага будет прям оптимально. И все туда, вот в этот некий своеобразный мешок. Этот мешок... Вы относите в деревенский туалет, ну опять же дырка такая, где у нас фекалии, там, чтобы э, все это, все эти потроха таким образом сгнили. Э, они не должны быть съеденными животными, и, и самое оптимальное это то, чтобы они сгнили. И, соответственно, перед тем, как э, вот это все зашить, завернуть такой сделать своеобразный мешочек нужно читать э, следующие слова: как потроха гниют, да смердят, так бы и нутро врага сгонило, пойдет чернота в желудок до да бока. Бесом еда врагам маята, а мне исцеление. Или врагам, или врагу маята, а мне исцеление. Вот это вы говорите и читаете. 9 раз после этого мешочек закрывается можно его как-то зашить можно завернуть все туда вот то что я сказала и отнести выкинуть в дырку можно выкинуть в открытое пространство тоже в унитаз на кладбище тоже а, будет правильным и уходите, не оглядываясь. Почему я не рекомендую дома это выбрасывать? Ну, по различным энергетическим причинам, ну, и в том числе вы можете засорить э, сток. Поэтому делать это нужно именно вот где-то на природе, где-то в деревне, ну, подготовиться к этому обряду. А сейчас мы с вами сделаем э, то же самое, э, возврат. Мы уберем это и сведем на потроха, вот у меня потроха, здесь у меня куриные потроха, деревенские, все, что нужно, и большая часть, опять же, повторюсь, обряда будет проделана мною в других местах, а сейчас присоединяйтесь, кому это нужно, потому что, на, ну, э, я смотрю по общему состоянию. Я смотрю по обращениям, я смотрю по вашим письмам, я смотрю по вашим вопросам, запросам и вижу, кому что нужно. И вот сейчас практически каждый второй, третий имеет заболевания, которые связаны и с негативными воздействиями, там, со сглазами, завистью, испорченными в том числе желудочно-кишечного тракта. Поэтому садимся поудобнее, Ладошки мы открываем. Вверху. Вот так вот, чтобы ручки не перекрещивались, ножки, чтобы тоже стояли ровно, тоже не перекрещивались. Угу. Говорим, Арина, помоги. закрываем сейчас в вашем внутреннем в вашем внутреннем экране могут как раз таки проявиться облики всех вражин всех тварей людей которые Возможно, колдовали. Возможно, что-либо делали. Возможно, что-либо предпринимали. Ты не хочет гореть. Центральная свеча. Сейчас мы ее разожм. Не хотят твари уходить. Угу. Прицепились-то как сильно. Ага, вот вспоминайте, вспоминайте. Вам как раз дается силами время на то, чтобы все они сюда пришли и получили по заслугам. Угу. Есть. Силой работаем. Кручу-верчу, Вихрем закруживаю, Боль затуживаю, Зауживаю из живота, Выуживаю, Выходи, окаянная, Выходи, злодеем данная, Не тревожь ты нутро, Оставь в покое, Не для тебя, Рощенную. За Завихрю в кулачок, Соберу, да по ветру пущу, Там и развеешься, Там исчерпаешься. Слава мои твердые, крепкие И ко всему лепки. Так лепитесь, Да к всему мясу прилепитесь, Да проникнетесь до да самым к болям да недугам. Боль больше не боли. А недуги вон пошли. Как потроха гниют да смердят, Так бы и нутро врага сгонило, Пойдет чернота в желудок до бока, бесом еда врагам маята. А тебе исцеление да будет так и так будет исполнено, свершено, до сведения Всевышнего доведено огненной печатью мастера скреплено, запечатано припечатано довоском да опечатано да будет так глазки открываем угу. так сидим, спокойненько дышим, так, угу. духи действуйте, Доводит да, так. И так будет. Так. Ну что, дорогие мои, очень хорошо поработали, сильно, мощно. Я с этого обряда также готовлю амулеты, кому нужно, защитные, очень сильные. Обереги, пожалуйста, вы мне можете писать. Писать и спрашивать Называйте, пожалуйста, обряд, всегда присылайте мне принскрин, потому что обрядов много, и я вам обязательно отвечу. Ну что же, идем дальше в добрый час с Божьей помощью.